Thank <laughs> you. Алло, да, это звонок из сервиса займов. или «Капуста», он к Карл Сунтерфинанс. менеджер по работе с клиентами, разговоры записываются. Что? Да. Алло? Да. Здравствуйте, сервис займов и капуста Юсубов Шамиль Магаевич, слушаю. А что у вас там, а IP-телефония и фигня какая-то? Так, сейчас посмотрю информацию, минуту. Вы Игорь Васильевич? А что вы так туете в трубку-то? Ну, носом можно будет? Мне в ухо это приятно, думать Все сказали? Нет, я слушаю. Я спрашиваю. Я и спрашиваю, Игорь Васильевич, верно. Так, это я спросил. Вам приятно, когда будет вам в ухо, так. Не без разницы. А, ну, понятно. То есть, вы гер... герба что ли, да? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Сервис займов Капуста, ОМК «Карус интерфинанс». Менеджер по работе с клиентами. Разговор в записи. А в записи это как? Здравствуйте, паня ЕКапуста «Карус интерфинанс», Игорь Васильевич? Да, Здравствуйте. А... Да, был... А, был... Б... Было сказано о том, что разговор в записи. В записи это как? Воспроизводится он сейчас или как? как? Или, а он... Для или для он записывается? Тех, так он записывается, записывается или в записи? А почему мне было сказано Вы, о в записи? значит, что записывается? Нет, в записи это значит, что... Нет, в записи Запис... это значит что уже воспроизводится. Ну, идет сейчас разговор. Так он записывается меня... или все-таки воспроизводится? Лена Антолина Свягина уже по работе. Да. с вами Слушай. Разговор. Ага. Игорь, еще имеет задолженность у вас перед компанией Екапуста? Пожалуйста, садитесь. будете платить, будете, потому что ждем вас очень долго. Вам уже скажу, что у вас предложение абсолютно без процентов. Что-то вы пропадаете периодически. Через... А вам уже озвучили 2000 рублей. Что еще раз? Ничего не И... понятно. Давайте с самого начала. Хорошо, мы по ним тогда. Алло, Слушаю. это звонок из сервиса займов. Екапуста, он, вам кажется, интерфинанс. Менеджер по работе с клиентами, разговоры записывать. Это Чиканин Семен Евгеньевич, насчет Игоря Васильевич. Вы, да? Как фамилия? Ах, неправильно прочитал, это вы, да? Слушаю. 5 тысяч у вас сумма долга, взяли займ на 2 тысячи. А, Собрать и закрывать? Конечно. Были вчера в личном кабинете. А скажите, когда я вам был... за две предлагали закрыть в личном кабинете? Вчера? А, так, я жду документы по поводу этих двух предложений. Было обещано о том, что мне вышут документы и сразу будет все разрешено. А, да, мы можем просто оставить договоренность в личном кабинете, там будет прописано, что за две закроем. Так, прям сейчас этим. не понял, еще раз. У нас есть такое, такая функция, вот как договоренность сотрудникам. то есть указано в личном кабинете будет, что за две мы договорились с вами на не, а ну, чтобы вы не переживали. Письменный документ будет или хотя бы электронный документ э, с усиленной э, цифровой подписью? Ну, сотрудник, видимо, отправлял, у раз разговор не был об было... этом. Нет, разговор был, а документа не было. Ну, это, значит, долго будет, пока отправят. Ну, почему? Это же просто все сделать в течение нескольких минут. Ну, я не могу отправлять, это через руководителя делается. Но поставьте там отметку, пусть руководитель сделает. Или так может проще, вы вот зайдете в личный кабинет, по договоренности оплатите, и мы закроем. Так нужен сначала документ. Это же изменение условий. Зачем, если указано будет, я вам плюс смс скину, где и. прописано, что за две закроем. Так это изменение условий договора. А изменение условий договора надлежит делать так же, в той же форме, в котором сам основной договор подписан. То есть ну, был там в электронном виде, но в электронном виде достаточно будет. Слишком замудренно все звучит. но мы просто за две закроем займ, у нас есть такое предложение. Так это... Я согласен с этим предложением, но по закону. Ну, все, вы готовы оплатить сегодня? Да, конечно. Ну, да, давайте так. я вам вот скидываю смс-акты, где прописано, что за две закроем. Мы в личном кабинете информацию оставлю, что у нас до что за две закрыть Хорошо. Оплатите закроем. Да, я жду. Вы сегодня, да, это сделаете? Да. Сразу как получу документ. Ну без документов. Вот, ага. Информация оставилась. Ну хорошо, да. Жду. Давайте, спасибо. Алло. Слышу. Это звонок из сервиса займов. Я Капуста, вам Ксарусундорфинанс. Менеджер по работе с клиентами. Разговоры записываются. Здравствуйте, звонок из сервиса займов ЕКапуста, зовут меня Анохин Игорь Геннадьевич. Игорь Васильевич? Именно так. Угу. Игорь Васильевич, очень длительная просрочка в ЕКапусте. Скажите, самостоятельно по займу планируете рассчитываться? Да, а вы откуда? Из микрокредитной компании ЕКапуста, звонок. А как подтвердить можете? Как подтвердить сложно. Мы звоним вам. С вами уже не раз разговаривали, как мы можем подтвердить. Как вы можете подтвердить, что вы... На сайт заходите да. в у вас сумма 5000 рублей на закрытие. Там я, увижу, документы, там я увижу. Документы ваши подготовлены для передачи в суд. Так. До четверга сейчас можем вам время предоставить на добровольное решение вопроса. Почему? То есть до четверга вам надо будет внести Почему? на закрытие две с половиной тысячи. займ закроем в полном объеме. Если же нет, то уже 15 числа документы в суд перейдут Вы и будем всю сумму взыскивать. Вы только что говорили про 5 тысяч, а сейчас про две с половиной. 5 тысяч рублей у вас сумма задолженности. Так. Есть сейчас предложение до четверга, то есть до 14 числа включительно, внести вам ровно половину, то есть две с тысячи на полное закрытие вашего займа. А документ какой будет? Во-первых, какой документ? Можете в личный кабинет зайти, договоренность будет у вас в личном кабинете активирована. То есть все будете видеть. Что за 14 часа вам надо будет внести ровно 2500 и полностью договор вас будет закрыт. Хорошо, я сначала увижу, когда документы, Хорошо, заходите в личный кабинет, проверяйте. Просто сразу предупреждаю, если оплаты не будет, 15 числа документы в суд передаем. Ну, Там все считаю, 5 тысяч считаю, будут разыскивать, считаю, плюс предупр... судебные издержки. Я также предупреждаю, потому что если документов не будет, то не будет ничего вообще. Ну, ну, я же сказал, нам мы не переживаем за возродение средств, вы а все равно тоже... рано или поздно нам вернете. Ну, Поэтому положение. есть сейчас возможность решить вопрос в добровольном порядке. Вы все услышали. Всего доброго. Пока-пока. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Сервис займов ЕКапуста, ОМК Карлос Интерфинанс. Менеджер по работе с клиентами. Разговор записи. Так. Алло. Слушаю вас. Меня зовут Ханбекова Елена Юрьевна. Игорь Васильевич, с вами говорю. Слушаю вас. Да. Игорь Васильевич, звонок по микрозайму ЕКапуста. У вас длительная просроченная задолженность, 576 дней по микрозайму. Хотели уточнить, что с оплатой, почему долг не оплачиваете свой? А как вы подтвердите, что вы из этой организации? Вы можете в личный кабинет зайти, у вас там информация, если а вы хорошо. не верите. Угу. А... Оплата когда поступит от вас? Так, вы не подтвердили еще, кто вы. Я сказала вам, кто мы. А как в Сервис займов ЕКапуста организация, где у вас заем имеется на приспочке. А как вы, как вы подтвердить можете? А что как я... вам подтвердить? Ну, вдруг вы мошенники. И что? Ну... Я, я вас что спрашиваю? Данные карты, паспортные данные. Я ну, просто сегодня по-вашему, что, по вашему... что вы затем захотите еще спрашивать. Ну, вы как... номер телефона можете сохранить для обратной связи, в личный кабинет зайдете, там да. у вас информация Как мошенники О... поступают? Как мошенники поступают? Они сначала я не знаю, как один мошенники поступают. Простенькие задают. Потом потихонечку, потихонечку выуживают много потихонечку, чего. Потихонечку, что я всего лишь спросила, почему договор займа не оплачен до сих пор и почему на просрочке он находится? Я вас что-то спросила, кон, какую-то конфиденциальную информацию? Ну, а финансовые вопросы это не конфиденциальная информация. Я спросила, я ж не сказала, почему, сколько чего? Я сказала, почему не оплачен? Где конфиденциальная информация? Ну, то, что, во-первых, не оплаты нет, да? И, и, что, и, и, и, и ее причины. Ну, хорошо. хорошо. У вас 576 дней, я вас уведомляю о том, что просрочка числится. Вижу, в личный кабинет заходили 7 октября. То есть по поводу информации в курсе. Даже вижу, общались с нашим сотрудником. Срок вам 10 дней на решение вопроса до 19 числа. Если оплата не поступает, согласно пункту 3.2.5 условий договора, зайдете в личный кабинет, ознакомитесь, если не считали, не помните. Будем решать вопрос в одностороннем порядке. А это как? Это в судебном порядке. Так, и, и почему в одностороннем? Потому что вы не исполняете условия договора. Так нет, суд это всегда состязательный процесс, если, допустим, суд будет... Почему? Ну, вы обрати... вы обратитесь, Почему к юристу. Это... обратитесь к юристу за консультацией, как проходят суды по микрозаймам. А, ну это будет судебный приказ, который можно отменить в течение 10 дней. Ну, вы, не... это вы, вы с юристом будете обсуждать. Вам срок десять дней на добровольное решение вопроса. А вы не Но ну, Я не ваш юрист, Игорь Васильевич. Тем более вы относитесь к нам как к мошенникам. Нет, я предполагаю, я не говорю, что вы мошенник. Ну... Вы же не подтверждели. Вы, пред, вы, вы предполагаете. А я спросила, как вам подтвердить? Ну, а как подтверждают личность? А я вот как, а как как подтвердить? Ну. Так, вам подтвердить. Вы спросили, вы, вы же не подтверждаете, а как вам подтвердить? И... Ответьте мне на вопрос. А Мы ответ... с вами разговариваем вам... по телефону, у нас онлайн сервис. Да. Как вам подтвердить? Я вам отвечаю. Вы же задали вопрос, а не даете ответить. Так вот, угу. личность подтверждается э, документом удостоверяющим личность. А полномочия удостоверяются, например, доверенностью или аналогичным документом. Какой доверенностью, если я являюсь сотрудником компании? Совершенно верно. Но ну, вы же не генеральный директор, правильно, эта компания? А генеральный директор не звонит клиентам? Так я говорю о том, что согласно... Законодательство об обществах с ограниченной ответственностью, единый, единоличный исполнительный орган, да, генеральный директор или какое-то там другое лицо, которое включено в выпуск из ЕГРН, вот этот человек имеет право действовать от имени организации без доверенности. А все остальные, даже сотрудники, обязаны иметь доверенность. Либо иной, доку... Либо иной документ, который я встают из обстановки. Нас вся документация, Игорь Васильевич, перебью вас, mm -hmm. обозначена на сайте, поэтому заходите, а, там информация. Там, там, если вопросы там, будут, там и ваш если... паспорт, и ваши фотографии. Если, если, да? если вопросы будут нет паспорта, там нет моего и моей фотографии. И ваши, фото... ваши фотографии тоже нет. Нет. Ну а вот ну, опять возвращаемся к вопросу. Как вы, можете... вы лучше к юристу сходите и проконсультируйтесь. Вот эти вот вопросы с ними а вы порешайте, вы, вам вам и вам объяснят. Нам не нужно консультироваться. Своего... Мы работаем нет, вот в рамках это... законодательства Игорь вот, Васильевич. Для, для Поэтому для этого, для вас... и я вам обозначила. самостоятельно к юристу. У вас какие-то есть. Да, Нюан, а, есть а, вся информация личность. У президента есть постановление правительства, в котором сказано, товарищ, как товарищ, а, удостоверяется не личность, нет, а в гражданском а кодексе есть отдельная глава представительства. Да. А, там другое, сказано другое. про доверенность.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 Ну, вот как-то так, это если по понятиям.